Всем привет, мои дорогие друзья, с вами как всегда я Саша, и сегодня мы вместе с вами будем играть в такой замечательный мини-режим, который называется Murder Mystery. Ну что, ребята, поехали! Hey, hey, hey, hey. Ребята, вот у нас уже почти начался раунд И за вот это вот время За 5 секунд вы можете поставить лайк И подписаться на мой канал Вам не сложно, а мне приятно Подпис... А, не, не не не как там было? Ну, сейчас будет байт, если что Подпишись за 10 сек, если ты не гомосек Кто не подпишется, тот гомосек Все, ничего не знаю так, вот у нас как бы уже начался раунд уже давно. Маньяк получил свой меч. Вот, и как бы у меня пока что только один слиток. Нам нужно еще 9, это мое было. Вообще-то, кстати. А! О! Кого убило? Кба убило уже? А че так быстро? Я же даже. А, а, а! Я так и знал, что это чел. Сейчас напишем. Это где... Л... А, подождите. Options. А -а -а. Я чат забыл включить. Все, кстати, мы вроде победили тогда. <к Tolic> Сейчас нас должно перекинуть а, на следующую карту. Карта называется Гора. Я эту карту не особо люблю. Те, кто... Смотрел прошлые выпуски по мини-играм, думаю, знают то, что я теперь не люблю эту карту, потому что тут можно застрять в снегу. Кстати, я хочу золото подобрать и уехать отсюда. А ну, давай-ка, опа. Там какая-то зеленая тыква и какой-то Санта-Вадиках. Маньяк получил свой меч, понятно. Будем знать. А! Я растерялся. Слиточек. Аж целых два. Это... пул. Блин. Тут много людей. Дайте... Я... Х... Да! Пока! Такие, блин... Ой, мы зависли. Точнее, у меня зависло. Ну, плане, не зависло, а тут это... Ну, короче, это слишком для умных голов. Блин, меня это хрень пугает. Там просто двух человек убило в начале, либо это, короче, не знаю... Один чел подумал на одного чела, и он в итоге убил. Чего я сейчас сказал? А, а, кажется, я знаю кто, кажется, я знаю кто, кажется, я знаю кто. А, а, а! Блин! Сука, меня убили. Ну, блин, у меня грохнули. Че там, следующий раунд? Ам... Ой, ребят, не люблю эту карту, не люблю эту карту, вообще не люблю эту карту, потому что в ней я вообще ну, не ориентируюсь от слова совсем. Но буду надеяться, О, тут телка из аниме. Я не помню, как аниме называется, но это телка из аниме. А, да, я не ориентируюсь на этой карте, просто эта карта говно. Я ее ненавижу. Вот просто, хоть убейте, но я ее терпеть не могу. Опять чувиха с глазами. На башке. Ну ⁇ бана, ну что это такое? Я уже знаю, кто мертв. Кажется, я вышел на след маньяка. Гов-скайп. Ну паш, Ли-ли-ли-ли. А как они эти надписи делают? Детектив убит. А где ты так тихо. Знаете, тут оставаться очень опасно. Тут, блин, будто не опасно. Ой. Так много людей. Ну, давай, стрельни в меня, блин. Дол-дол-долбоёбка! <связанная> а чё? б? <связанная> да у них дебильная! Зачем она в меня стрельнула? <связанная> Господи! <связанная> ну, просто какие-то говнораунды у нас сегодня. <связанная> Ой, это вообще терпеть не могу. Каш. Кошм... А где все люди? А, Они за мной были. <свист> а, блин. <свист> так, ну-ка. Какая-то телка. Новогодний скин с новогодним, точнее. Йо, Б, Н, четвертый раунд подряд, а я до сих пор мирный. Куда меня телепортайшен? Я в тупике. <свист> а, нет, я пошутил. <свист> Так, если что, остерегаемся людей, остерегаемся трупов. Вон там красный чувак, давайте за ним побежим. Чувак с маской в клетку. Тут есть золото, а тут нет золота. Тишка. Как страшно Ну реально страшно, слушайте Мне нужно еще пять слитков Представляете? Пять слитков А что сюда не пройти? Странно Мама мне показалось, тут глаз был. Пацан в костюме, кажись. Мёрдор. а! а, а, а! <в сфу> зигзагами, зигзагами, давай, зигзагами. А, а, а, а! Фу, блин, напугал. Кошмар просто. А, о, блин! А! Я... Кто это? Пацан с башкой. Какой-то ассасин. А я-то думал, это тот чувак с костюмом. Ну, в костюме, точнее. Может, летающая кровать. Ну что, заканчиваем на этом? Давайте выйдем отсюда. Сейчас я тогда... А, ну ладно. А -эм, тогда, ребят, как бы, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Саша Ари. Всем удачи, всем пока!